Последний день зимы практически, и посмотрите, у нас метет и метет, метет и метет, и сугробы ничуть не уменьшаются, ничуть, вот опять кидалось сколько здесь, вроде уменьшилось, и опять снег-снег. А мы решили сальцо покоптить, поставили вот сюда нашу костюлю-коптилочку. Вот Ждем, что у нас будет. Вот так вот я поддуваю. У меня такое поддувало. Вот. Раскочегариваю угли. Коптица, коптица, сальцо. Сейчас покажем, как это у нас получается. Вот, находим себе какие-то занятия. Знаете, как дует? Хотели сегодня поехать на рыбалку. Там сын был. Говорит, мероприятие. Коллеги собираются, коллеги-медики. А? Нет, на трассе невозможно. Сегодня очень-очень метет. Ну что, вкусные блины? Хорошая шашлыка, так как-то вкусные будут. Ну. ну ещё минут 10, наверное, да? Наверное. Ну что ну-ка приоткрой. Главное, там цвет, оно же чужое. Еще, нет, еще, нет, еще нет. нет, да. Вид, вид не товарный, да? Вот она, какая красота. Да, конечно, горячий. Ох, красиво. Очень хорошо получилось. Вкусненько. Будем пробовать. и получилось. Не пережарилось, ничего, да, вроде нормально. Ой. Опа. Давай рукой бери тогда. Отслоилась. Чуть-чуть Нет, это подцепилась к низу. Книзу подцепилась. А? Да, да, он сейчас состынет да, нормально было. Ой-ой-ой. Ну-ка, давай, показывай ко мне. О, хорошая. <с... с>... Все, пон... понесли.